Для того, чтобы вы никогда не впадали в отчаяние, найдите для чего вам жить. Найдите в себе желание что-то делать для детей, для страны, для, я не знаю, для кого-нибудь. Выберите или для чего-нибудь, чтобы там, создать себя или прославиться или создать какое-то там событие или, я не знаю, в общем, найдите для себя какую-то мета, вот такую глобальную задачу, пусть она вас вдохновляет. Вот когда вас начнет вдохновлять что-то, это отчаяние исчезнет. Так, когда у человека появляется мета-задача и он мечтает об этой мета-задаче, она его вдохновляет, эта мета-задача, такая метацель или метазадача ради нее можно жить и когда впадает человек в отчаяние он может себе сказать я живу только для своих детей или я живу для того чтобы изменить людей в мире этом или я живу еще для чего-то вот каждого человека должна вдохновить его персональная метазадача именно поэтому очень часто религиозные направления они могут помочь человеку чем очень много людей со временем впадают в отчаяние, потому что вначале они живут для детей, а созрев или став взрослыми людьми, они теряют такую надежду жить для детей, а научиться жить для себя такой мотивации в них не заложено. Вообще хочу вам открыть секрет. Самая главная задача человека, которая есть у него на земле, заключается в том, чтобы он прожил свою жизнь от самого начала и до самого конца, пройдя все этапы эволюционного развития, которые называются жизнь. Вся наша жизнь... Это пункт между рождением и смертью, и нам его необходимо достойно прожить. А достойно это значит выбрать для себя, на какой стороне мы находимся, на стороне все-таки добра или на стороне зла. Если на стороне добра, то мы больше радуемся, чем страдаем, если на стороне зла мы больше критикуем, обвиняем, ненавидим всех окружающих людей. Есть еще одна сторона, это люди, которые совершенно не живут своей жизнью, то есть они не могут расслабиться, они не могут как бы, принять себя и всю свою жизнь они начинают жить, повторяя, то, как живут другие люди то есть все люди едут загорать там за границу они хотят ехать все люди поступают так они хотят поступать это очень часто я наблюдаю в момент разговора с людьми если человек не живет своей жизнью тогда зачем ему его жизнь нужна если человек не живет своей жизнью не принимает сам свои решения не желает делать так как его сердцу приятно а не так как хочет кто-то то в этот момент, наверное, высшие силы и забирают жизнь человека. Почему? Зачем продолжать жизнь человеку, если он не живет своей жизнью, если он живет, повторяя идеи других людей, повторяя желания других людей, следуя желаниям других людей, создавая условия жизни для других людей.